Что же такое счастье? Когда-то мне бабушка в детстве сказала «Знаешь, а счастье, оно бывает разное». Я думала, ну как это, от счастья бывает разное. Ведь счастье – это когда все идеально, хорошо, абсолютно все. И только теперь, спустя годы, я начинаю понимать, счастье бывает разным. Счастье – это когда ничего не болит, Счастье ⁇ это когда здоровые дети. Счастье ⁇ это когда есть рассказать свое, свой сон. Счастье ⁇ это когда есть свой дом. Счастье ⁇ это когда есть о ком подумать в одиночестве. Счастье ⁇ когда есть кому подумать о тебе. Счастье ⁇ когда есть дом, в который хочется возвращаться. Счастье ⁇ когда на душе покой. Счастье ⁇ когда... Твои дети выросли достойными людьми. Счастье, когда у тебя есть утро. Счастье, когда тебе звонят просто так. Счастье – это просто отсутствие несчастья. Счастье – это когда внутри спокойствие и гармония. Счастье, его на самом деле так много, а мы – его все ждем и ждем, не зная, что оно бывает разное. А для вас что такое счастье? Напишите в комментариях примеры вашего счастья. Может оно кому-то еще поможет, помимо вас. И кто-то задумается об этом. Счастья вам и вашим близким. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео.